Хочу показать, как начисляется бонус от банка. Смотрим в партнерском кабинете раздел «История». Вот, допустим, Ольга и Елена просто провели свои же покупки по карте «Лови кэшбэк» от 100 рублей. да, И пришло вознаграждение 100. Когда от 1000 рублей партнер провел, приходит вознаграждение 50 рублей. Вот с разных линий, со второй линии вознаграждение пришло, с шестой, с третьей. Люди просто тратят на свои обычные нужды, да, проводят свои покупки по карте и приходят бонус. Посмотрим вознаграждение от офера Нпф. Здесь за простые действия, отличные заявки можно получить и две, и три, и пять, и шесть тысяч рублей. Да, зависит от накопления. И плюс еще по сети распределяется. И от Офера МФО здесь за личную заявку за пару минут можно заработать 500 рублей просто за заявку и по сети распределяется.